Ленд-лиз это смертный приговор для Украины и России. Страшная правда о войне в Украине. В этом видео я представлю концепцию, согласно которой мировая история примерно с 1917 года отражает умышленно созданный конфликт. Цель которого новый синтез, новый мировой порядок. Недавно одна женщина задала мне в комментариях к моим видео вопрос, а как вы считаете, вот что бы было, если бы Украина вообще не сопротивлялась российской армии и беспрепятственно им дала захватить, собственно говоря, свою страну? Тогда бы не было, как говорит эта женщина, массовых убийств, смертей, трагедий боли и страданий. На что я ответил, что если бы Украина не сопротивлялась российской армии, то в этот же день российская армия покинула бы Украину. Всем привет, дорогие друзья, с вами Антон Белюк. И в этом важнейшем видео мы снова поднимем тему ленд-лиза для Украины. Ведь эта тема уже забылась многими, а зря, ведь она и дальше продолжает быть не просто актуальный, а еще и с каждым днем набирает свою актуальность. Политико узнала, почему США не начали поставки Украине по ленд-лизу. Суть этой войны заключается не в завоевании России Украины. Суть и цель этой войны заключается в самой войне, именно в самой войне, в разрушениях, в массовых убийствах приказано воевать как можно дольше, как можно дольше. При этом втягивать в конфликт по возможности как можно больше других государств. Проигрываем на Украине или начинает третья мировая? Лично я считаю наиболее более реалистичным путь третьей мировой. Ну потому что зная нас, зная нашего руководителя Путина Владимировича. Вот самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. К ужасу моему, с одной стороны, с другой стороны, к пониманию, что ну что, значит так. Знаешь, меня. Но мы это в рай. Да. меня. они просто... Сгл... Многие люди не понимают, начался ли на самом деле тот самый пресловутый ленд-лиз от США для Украины. Или он не начался. Если он не начался, то когда он начнется? И почему он не начался до сих пор? Ведь уже прошло более года этой кровопролитной войны. И на все эти вопросы, и не только, я дам вам важнейшие ответы в этом видеоролике. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, обязательно смотрите это видео до конца. Подписывайтесь на этот канал, если еще не подписаны. Жмите колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем. Поддерживайте видео лайками и делитесь ссылками на него с друзьями.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 Политико узнала, почему США не начали поставки Украине по ленд-лизу. Политико США не начали поставки Украине по ленд-лизу, чтобы не заставлять Киев платить. Программа ленд-лиза предусматривает отсроченную оплату военных поставок, но США намерены передавать оружие Украине безвозмездно, пока есть такая возможность. К ленд же вернутся, если поставки оружия попытаются заблокировать республиканцы. Власти США прошлой весной одобрили программу продажи Украине вооружений в рамках Ленд-Лиза. Однако эти поставки до сих пор не начались из-за нежелания Вашингтона накладывать на Киев денежные обязательства и двухпартийного одобрения поддержки ВСУ. Об этом пишет издание «Политико» в информационном бюллетене «Наццек Daily со ссылкой на источники. «Мы уделяем приоритетное внимание помощи в области безопасности, за которую им не пришлось бы нам платить», — объяснил высокопоставленный чиновник администрации Байдена. Собеседник при этом отметил, что власти США готовы к использованию Ленд-Лиза в будущем. Но сейчас основное внимание уделяется поставкам в рамках иных полномочий, которые были одобрены Конгрессом США. Итак, почему тема этого видеоролика звучит как «Ленд-Лиз это смертный приговор для Украины и России». Да потому что… Вопреки расхожему мнению о том, что ленд-лиз для Украины будет практически бесплатным, как вы уже поняли, он будет очень даже платным. И об этом заявил не кто-нибудь, а прямо заявляют конгрессмены Соединенных Штатов Америки. Вот в видео вставки, которая была сейчас на ваших экранах, было об этом не двухсмысленно сказано, а именно издание Политику получило такую информацию из высших правящих кругов Соединенных Штатов Америки. То есть ленд-лиз для Украины не будет никакой формой аренды и безвозмездной помощью, а будет абсолютно платным, в отличие от того ленд-лиза, который был, опять же, организован Соединенными Штатами Америки во времена Второй мировой войны. К началу 1941 года большая часть Европы была оккупирована гитлеровской Германией. В считанные недели была разгромлена Польша, захвачена Бельгия, Голландия, Франция, Норвегия и Дания. Великобританию ежедневно бомбили эскадрильи Люфтваффе. В этой ситуации Соединенные Штаты принимают решение помочь союзникам. 11 марта 1941 года президент Рузвельт подписал закон о ленд-лизе – экономической помощи странам, воюющим против Гитлера. Там действительно частично он был платный, частично как бы вооружение давалось в аренду, и то оружие, которое сохранилось после войны, потом возвращалось в Соединенные Штаты Америки. То оружие, которое, к примеру, Советский Союз или Британия решили оставить себе, за это пришлось заплатить. Теперь лишний же ленд-лиз в этом плане не будет иметь ничего общего с тем ленд-лизом. О чем говорят заявления самих конгрессменов США, которые продвигали этот закон. Другой причиной откладывания Ленд-Лиза является то, что демократическая и республиканская партии США согласны в необходимости поставлять Украине вооружение. Так рассказал помощник одного из конгрессменов-демократов. Если республиканцы изменят свое мнение или сменятся общественное настроение, ленд-лиз могут задействовать для обхода законодательных попыток заблокировать поставки. При этом некоторые конгрессмены критикуют откладывание ленд-лиза. Сенатор-республиканец Джон Корнин, продвигавший соответствующий законопроект, назвал абсурдной ситуацию, при которой оборонные запасы американской армии сокращаются, а полномочия по ленд игнорируются. Он считает, что поставки по ленд гораздо лучший план, чем продолжать раздавать вооружение бесплатно. Ленд-лиз абсолютно платный. И США заявляют, что до сих пор он не начался, якобы потому, что они, э, бедненькие, так заботятся об Украине, что даже ночью не спят. А когда спят, то им снятся кошмары о том, как, э, опять же, бедная Украина отдает последние деньги за их ленд-лиз да, и остается просто в тотальной нищете. Это так их сильно беспокоит, что они решили пока не обременять Украину, тем, за что в итоге придется платить, и дают оружие безвозмездно. То есть, как всегда, это просто они такие великодушные. Дело только в этом и больше ни в чем. Я надеюсь, что разумные люди, конечно же, понимают, что это чушь ядерная. И я сейчас объясню, в чем дело на самом деле. И почему ленд для Украины до сих пор не начался, хотя закон был подписан Байденом еще 9 мая 2022 года. Законопроект о помощи Украине по программе «Ленд-Лиза» внесли в Американский Сенат в конце января 2022 года, то есть еще до начала российского вторжения в Украину, на фоне опасений по поводу планов России. Документ дает американскому президенту расширенное полномочие по заключению соглашений с Киевом о поставках вооружений для защиты населения Украины от российского военного вторжения и других целей. В целом, документ ускоряет и упрощает поставки военной помощи стране. Расширенные полномочия президента прекращаются с окончанием конфликта, а также при сокращении российских войск у границ с Украиной до состояния на март 2021 года. Президент Джо Байден подписал законопроект 9 мая 2022 года. «Это исторический шаг. Я убежден, что мы снова победим вместе. Мы защитим демократию в Украине и в Европе», как и 77 лет назад, написал затем украинский президент Владимир Зеленский. Чудесным образом закон о лендлизе был выдвинут Конгрессом США на рассмотрение, внимание, еще в январе 2022 года. Напомню, массированное вторжение России в Украину началось 24 февраля 2022 года. То есть, а закон о лендлизе был выдвинут на рассмотрение еще примерно за полтора месяца до этого, при том, что командование Соединенных Штатов было абсолютно уверено, что Украина и недели не продержится, если Россия вторгнется в нее. Три дня в среднем давали и все, Украина падет. И это открытая информация, это никакая не теория заговора. И тут возникает вопрос, а каким же образом и для чего тогда вообще выдвигался такой серьезный закон на рассмотрение, как закон о ленд закон, который в последний раз действовал во время Второй мировой войны, на секундочку. И сейчас второй раз в истории он э, был запущен, а рассматривать его начали еще за полтора месяца до российского вторжения, будучи уверенными, что Украина падет через три дня. Для чего тогда закон о лен лизе выдвинули на рассмотрение? И очень много таких есть нюансов, друзья, но я апеллирую не только ими. Я э, имею в своем распоряжении... Огромное количество фактов, подтверждающих то, что вся эта война договорняк. Я имею в своем распоряжении огромное количество фактов, подтверждающих то, что на Россия, на самом деле, российское правительство и правительство так называемого западного мира не враждуют друг с другом, так же как Гитлер в свое время не враждовал с соединенными штатами либо с СССР. Там тоже был договорняк, так как и сейчас. И все это выгодно в первую очередь тем кто находится за кулисами, даже не Соединенным Штатом. Соединенные Штаты — это просто главная площадка глобалистов, которую они в своих интересах держат нетронутой от войны, ну, ввиду того, что в первую очередь множество их активов расположены именно там. Но они находятся над подавляющим большинством правительств мира. И далеко не каждый президент, конечно же, в курсе их дел, и вообще не существует президента, который в курсе всего. Они дают и ровно ту информацию, ровно такой объем информации, там, Путину или Байдену, который им нужно знать, и не более того. Меня часто спрашивают, а что знает Зеленский? На мой взгляд, очень немного. При всем уважении к нему, я считаю, что он слишком мелко плавает, чтобы его серьезно посвящали. В какие-то дела. Он оказался заложником обстоятельств, скорее всего, так как и большинство украинцев его поставили в ту ситуацию, в которой он вынужден принимать ту помощь, которая навязывается, ведь не принять ее это значит смерть. Так же, как в свое время и Британия была вынуждена принимать эту помощь от США и Советский Союз и вся Европа была вынуждена потом принять план Маршалла, который посадил ее на крючок Соединенных Штатов Америки, как следствие тех, кто стоят за ними. Международный валютный фонд МВФ прогнозирует, что в 2022 году соотношение государственного и гарантированного долга Украины к ВВП вырастет с 52% до 63%. Об этом говорится в материалах, подготовленных к выделению Киеву экстренного финансирования. О безвозмездной помощи речи не идет. Зеленский даже не заикается о списании долгов перед Международным валютным фондом и другими организациями. В то же время эксперты обращают внимание на то, что кредитовать Украину очень даже выгодно. Выделяя стране транш за траншем, США и страны Европы, с одной стороны, грабят украинскую экономику, а с другой, вгоняют в долговую кабалу. И пока такая схема работает, она будет приносить еще больше денег кредиторам. Это стандартная схема финансового ограбления, которая используется США и их партнерами на протяжении десятилетий, постоянно совершенствуясь. У них нет никаких оснований отказываться от этой схемы. Они на ней хорошо зарабатывают. Ситуация в Украине такова, что ей нужно все больше и больше денег. Глава украинского государства попросил 50 миллиардов долларов у стран G7. Но только не оружием, а именно деньгами. Как объяснил Зеленский, украинская экономика переживает очень тяжелые времена, и Киеву нечем платить зарплаты, пенсии и пособия гражданам. Друзья, хочу сделать небольшую, но очень важную паузу. Чтобы напомнить вам о том, что в наши тяжелые времена, во времена, когда люди теряют работу э, по причине наступающего уже глобального экономического кризиса и не только поэтому, также из-за различных войн, пландемий и так далее и тому подобное, так вот в эти тяжелые времена... Я могу помочь вам с трудоустройством в такой европейской стране, как Польша, в одной из самых динамично развивающихся стран Евросоюза. У меня здесь свое агентство по трудоустройству, и мы предоставляем людям очень достойной работы на любой цвет и вкус, как для разнорабочих, так и для специалистов. В основном сейчас работы для мужчин, но бывают работы и для женщин. Трудоустраиваем как украинцев, так и белорусов, так и русских, при условии, что они адекватные люди». Милости прошу, обращайтесь, наши контакты в описании к этому видео, там будет также ссылка на наш сайт, где будут расположены все списки актуальных работ, которые мы на данный момент предлагаем. Там же будут номера наших специалистов по трудоустройству, обращайтесь к ним, и они обязательно ответят вам в будние дни, в рабочее время по поводу работы в Польше, и будут вас трудоустраивать и менять вашу жизнь в лучшую сторону. Это была небольшая пауза, сейчас идем дальше ленд обязательно начнется. Вопрос только когда? И он не начался до сих пор только лишь потому, что, на мой взгляд, западные разведки и Соединенные Штаты действительно переоценили очень сильно возможности российской армии еще до начала полномасштабной войны в Украине. Поэтому они заранее приняли ленд лиз будучи уверенными в том, что придется его практически сразу же после начала вторжения России в Украину задействовать. Для того, чтобы затянуть как можно дольше эту войну до тех пор, пока Запад и те, кто стоят за ними, не решат свои геополитические вопросы и не достигнут своих глобальных целей. Которые заключаются во многом, я уже говорил вам. Не раз об этих всех целях на своем YouTube-канале. Могу только вкратце повториться, то, что эти цели начинаются от перераспределения сфер влияния в мире и перераспределения энергоресурсов, заканчивая сокращением, тупо сокращением населения планеты Земля и установлением так называемого нового мирового порядка. Так вот, в связи с тем, что возможности российской армии были слишком сильно переоценены Западом, А украинской армии недооценены. В связи с этим, для того чтобы война не закончилась быстро победой Украины, ленд-лиз пришлось отложить. Потому что ленд-лист сам по себе подразумевает с собой поставку самой широкой номенклатуры вооружений, причем бесперебойную поставку этих вооружений в Украину, начиная от танков Абрамс грубо говоря, заканчивая самолетами F16. Соответственно, чтобы такие бесперебойные поставки по самой широкой номенклатуре в огромных количествах, что подразумевает собой ленд-лиз, начались бы, к примеру, в июне 2022 года, то есть после того, как соответствующий закон подписал президент Байден, то, скорее всего, война закончилась бы уже в августе 2022 года победой Украины. Тем, кто эту всю заваруху устроил и кто в этом заинтересован, конечно же, это было невыгодно. Более того, им невыгодно, чтобы эта война закончилась в этом 2023 году. Этим же можно объяснить то, что... Э Многие типы вооружения до сих пор не поставляются Украине по непонятным причинам, внятного объяснения этому нету. К примеру, те же ракеты с дальнобойные для химарсов американских до сих пор не поставляются. Те же F-16 самолеты не поставляются до сих пор под какими-то надуманными, глупыми, абсолютно предлогами. Хотя это уже давно можно было бы сделать и нужно было бы сделать, если бы действительно Запад был заинтересован, в окончании этой войны, как можно скорейшем, как он это утверждает. Но он в этом не заинтересован, поэтому до сих пор э, многие типы вооружений Украине не поставляются. И поэтому до сих пор не начался ленд-лиз для Украины. Ключевыми факторами для понимания как сегодняшних событий, так и современной истории являются следующие. Элита имеет тесные рабочие отношения как с коммунистами, так и с капиталистами. Остается только установить персоналии и мотивы. Обычной реакцией на это является стремление попросту отбросить эти факты. Но с другой стороны, только одни вопросы национальной безопасности требуют того, чтобы мы признали существование этих нежелательных отношений, пока нашему образу жизни не нанесен еще больший ущерб.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 а вторая группой, то есть английской элитой, при некоторой помощи США. Третья мировая война, которая идет сейчас, но пока что в границах Украины, это совместное детище как британской, так и американской группировки глобальных элит и тех, кто стоит за ними. Речь здесь идет о реальных управленцах. Сейчас мы слегка окунемся в историю и заглянем в прошлое, чтобы лучше понять настоящее, ограничившись приходом Гитлера к власти в Германии и образованием марксистского государства в Советском Союзе. Столкновение этих двух держав или политических систем и стало главной причиной Второй мировой войны. После нее мировая арена изменилась. Начиная с 1945 года, друг против друга стали Соединенные Штаты и Советский Союз. Первое диалектическое столкновение привело к образованию ООН, то есть элементарному шагу на пути к мировому правительству. Второе – к созданию трехсторонней комиссии, то есть к региональным группировкам и в более утонченном плане к попыткам привести к слиянию Соединенных Штатов и Советского Союза. С учетом десятилетий, проведенных на политической кухне, Гарри Мануэлем Аверилл, американский промышленник, государственный деятель и дипломат, был хорошо осведомлен о зависимости Советского Союза от западных технологий и то, что Советский Союз не может развивать свою экономику без них. Так Сталин и сказал Гарриману еще в 1944 году. Вот отрывок из доклада посла Гаримана в Москве Госдепартаменту от 30 июня 1944 года. Сталин воздал должное за помощь, оказанную Соединенными Штатами советской промышленности, до и во время войны. Он сказал, что около двух третей всех промышленных предприятий в Советском Союзе были построены с помощью Соединенных Штатов или при их полном содействии. Оригинал данного доклада находится в Госдепартаменте США файл 0331161. Сталин мог бы добавить, что остальная треть советской индустрии была построена английскими, немецкими, французскими, итальянскими, финскими, чешскими и японскими компаниями. Короче говоря, Гарриман, по крайней мере, еще в 1944 году имел точную информацию о том, что Запад построил в Советском Союзе. Теперь посмотрим на официальную биографию Гарримана с ее цепочкой назначений в НАТО совместном агентстве безопасности, госдепартаменте, внешнеполитических ведомствах и так далее. На этих постах Гарриман активно боролся за укрепление военной помощи Соединенных Штатов. Но если Советский Союз считался врагом в 1947 году, нам не было необходимости строить массивную оборону. Мы просто могли лишить его технологий. Советской технологии не было и Гарриман знал, что советской технологии не было. Более того, Гарриман был в первых рядах тех, кто ратовал за лозунг «Больше торговли с Советским Союзом». А торговля – это средство передачи технологии. Иными словами, Гарриман одновременно проводил две противодействующие политики. А. Создание советской державы путем экспорта американской технологии. И б. Создание обороны Запада против этой державы. Прошлое – это лучший показатель того, что будет сейчас, тем более кругом открыто совершенно заявляется о том, что ну, сейчас идет по сути повторение Второй мировой войны, только это уже Третья мировая. Я уверен, вы наверняка слышали это от многих, очень многие факторы на это указывают и так далее, и так проще. То есть методички глобалистов не меняются, так или иначе. Все повторяется так, как было и раньше. Суть такая, что благодаря двум мировым войнам США стали сверхдержавой, и это выгодно в первую очередь теми, кто стоит за всем мировым Суть такая, что войны, как и Первая мировая, так и Вторая мировая, так и эта, которая идет сейчас, абсолютно спланированы и происходят по договоренности двух якобы противоборствующих сторон, хотя между собой грызутся только обычные люди. И в этом тоже одна из целей глобалистов, как я уже говорил, рассорить нас, разделить, потому что самое страшное для них — это если мы объединимся. Одной из целью глобалистов является создать тотальнейшую внешнюю угрозу, потому что тогда нами гораздо проще управлять, тогда мы абсолютно не обращаем внимания на все внутренние какие-то угрозы и проблемы в государстве, а сосредоточены только на внешней повестке. В конце концов, благодаря войнам идет сокращение населения, к чему они постоянно стремились. Благодаря войнам можно создавать определенные организации и структуры глобалистические, такие как ООН дабы потом, опять же, строить успешно новый мировой порядок. Благодаря войнам можно также расформировать эти структуры, ведь уже идут достаточно давно разговоры о том, что ООН абсолютно неэффективен и планируется создать другую организацию. В конечном итоге все идет к тому, что, опять же, будет отказ и от нефти, от газа относительно дешевых, потом будет переход на альтернативные источники энергии, о чем глобалисты, опять же, очень давно мечтали. И, в конце концов, давнюю свою мечту также они выполнят. Это будет, собственно говоря, слиянием западного мира и русского мира в один мир. И это будет такой своеобразный вариант, как я это вижу, нового мирового правительства, создаться какая-то надорганизация, которая будет вместо ООН или вместе с ООН существовать. Но внешнюю угрозу они обязательно оставят, как без нее. Внешней угрозой уже будет не Россия, потому что с Россией как таковой будет покончено, от нее останется одно название. Внешняя угроза это будет Китай. Дальше уже. Я так это вижу сейчас. Ну и... Просто вот посмотрите на секундочку со стороны на всю эту ситуацию. Сравните то, что происходит сейчас с тем, что происходило с конца 2019 года. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Но то же самое, то же самое мы видим в телевизоре. А именно, горы трупов в черных мешках, братские могилы. Только тогда это было по всему миру, сейчас это в Украине. Тогда была другая причина, сейчас э, тоже... Иная причина, в корне отличающаяся от той, но картинка одна и та же. Неужели вы это не замечаете? Обращаюсь к тем, кто считает, что я несу здесь постоянно какой-то бред. Неужели вы не замечаете, какая идет массированная информационная атака? Такая же, как была, когда началась так называемая пландемия. То есть с каждого утюга с утра до ночи. Нас поливали ужасом о том, что смотрите, что происходит. Там столько погибших, там столько умерших, там столько зараженных, там столько похоронили. Ужас, трагедия. И вот сейчас начался следующий этап. Лучшим способом подчинения других стран является система кредитов. Чтобы удержать свою власть, Америке нужна новая большая война. США – лишь носитель хозяев глобальных денег, и в случае их крушения они будут искать нового носителя. Теперь поговорим об этих деталях, показывающих, как США захватили мир. В 1913 году Америка имела отрицательный внешнеторговый баланс, а ее инвестиции в экономику других стран, главным образом латиноамериканских, были меньше, чем внешний государственный долг. Если наконец 1913 года за границей были размещены капиталы США на сумму 2,65 миллиардов тогдашних долларов, то сами Соединенные Штаты были должны 5 миллиардов долларов. Надо отметить, что это были доллары образца 1873 года, каждый из которых в то время был приравнен к определенному количеству золота, однако с началом первой мировой войны картина в корне изменилась. С 1 августа 1914 года по 1 января 1917 американцы представили воюющим странам займов на 1 миллиард 900 миллионов долларов. Уже в апреле 1915 Томас Ламонт, один из совладельцев финансовой империи Морганов, выступая перед журналистами, заявил, что Америке необходимо как можно больше помогать европейским союзникам, так как это приведет к выкупу американцами их долговых обязательств перед Францией и Англией. Еще больше американцы разместили кредитов после того, как США вступили в войну. К концу войны их всеобщий объем составил 10 миллиардов и 85 миллионов долларов. Из них примерно 7 миллиардов пошли на закупку вооружений и военных материалов у самих же американцев. В результате Америка из одного из крупнейших должников превратилась в крупнейшего кредитора, а Франция же и Англия, наоборот, из крупнейших в мире кредиторов превратились в крупнейших в мире должников. Тут дело было в том, что в неофициальных беседах американские государственные мужи всю войну и первые послевоенные годы заверяли своих британских партнеров в том, что по окончании войны долги этих стран Америка частично спишет. Частично же переложит тяжесть их выплат на плечи побежденных держав, увязав график погашения долгов стран-заемщиков с графиком получения ими репорционных платежей от центральных держав. ленд начнется тогда, когда США, ну, а в первую очередь те, кто стоят за ними, опять же, решат закончить эту войну. А чтобы эта война полностью закончилась, не просто то есть, освобождением украинских территорий, а полностью закончилась, то есть, перестали летать ракеты и стрелять автоматы, для этого должен пасть режим в Кремле. Каким образом он падет? От внутреннего государственного переворота или благодаря внешнему воздействию, это вопрос до сих пор открытый для нас с вами, а те, кто это все затеял, наверняка уже знают на него ответ. И на мой взгляд, все идет к тому, еще раз повторюсь, потому что неоднократно об этом говорил в своих предыдущих видео, что все идет к тому, что в итоге произойдет полномасштабное вторжение войск, в первую очередь украинских, с поддержкой войск НАТО на территорию России, для того, чтобы окончательно завершить этот конфликт уничтожением путинского режима. Потому что, еще раз повторюсь, без уничтожения этого режима, даже, даже если убьют самого Путина, а на его место придет какой-нибудь такой же фашист, там, Патрушев или на него похожий, война не закончится. Они будут готовиться к реваншу, они будут восстанавливать армию для того, чтобы нанести... В будущем еще более сокрушительный удар по Украине, чем был нанесен до этого. То есть я убежден, что там наверху прекрасно все, все это понимают. Более того, в этом заключается часть план, который был прописан изначально. План, который заключается в том, что война в итоге принесется на территорию России. Этим же объясняются все российские эти законы, которые в первом году еще были приняты. Об эвакуации населения принудительной, об массовых захоронениях населения в военное и мирное время. Поэтому же выделяются немалые суммы на подготовку бомбоубежищ во многих российских городах, в первую очередь в западных городах опять же в том же Питере и Москве и много чего другого делается именно поэтому потому что все к этому идет так вот я думаю что Лендлиз будет запущен не позже того момента когда начнется уже полномасштабное вторжение на территорию России целью которого будет денацификация и демилитаризация Российской Федерации мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации когда это будет я думаю что Минимум, минимум, ближе к концу этого года, а максимум в году 2025. Но поживем, конечно же, увидим. Суть в том, что, еще раз тезисно хочу отметить все, что я сейчас сказал. Лендлис, то есть давайте уже это, к этому придем и наконец поставим все точки над «и» и задекларируем, что лендлиз это никакая не помощь для украины это никакая не аренда вооружений лендрис по крайней мере с большей части будет для украины абсолютно платным мероприятием никаким не безвозмездным мероприятием за которое украинскому народу придется расплачиваться еще многие десятилетия вперед если не столетия вопрос э, тут только в том каковы будут объемы и длительность поставок Почему это будет смертный приговор, я сказал, но ну, правильнее будет сказать, что это будет смертный приговор для украинской независимости, на мой взгляд, ну и конечно же смертный приговор для России, это понятно, потому что благодаря Ленд-Лизу Россию полностью разрушат, падет путинский режим, затем Россию расчленят и той России, которая существует сейчас, уже существовать не будет. Вот, Ну и начнется после этого, опять же, финансовое поглощение и самих территорий России уже расчлененных различными, опять же, планами маршала, которые будут применены и к Украине, и к другим странам, которые в итоге пострадают от этой войны. Ну и, соответственно, Украина будет, опять же, подсажена на крючок долговой за этот самый ленд и за другие так называемые выгодные кредиты, которые Запад уже давно начал давать Украине и дает сейчас. Также на этот долговой крючок, благодаря тем планам маршала, которые будут реализованы по восстановлению разрушенных территорий Украины и России, на этот же долговой крючок подсадятся и, подсадятся и те регионы России, которые сформируются в результате распада той путинской России, которая существует сейчас. То есть... На мой взгляд, именно к этому все и идет. Друзья, гром грянул 4 марта 1920 года. В этот день англичане получили ответ от министра финансов США на послание своего министра финансов, отправленное 20 февраля того же года. В ответе говорилось примерно следующее. Если вы и дальше будете опаздывать с выплатой процентов, вы больше не получите от нас ни доллара. Нас не волнует то, что вам не платит Германия. Вы от нее получили колонии в Африке, французам вернули Эльзас и Латарингию. А мы тоже воевали и никаких территорий не приобрели. Так что будьте добры, платите что положено, включая причитающиеся нам проценты». А вторая же мировая война еще больше обогатила США и окончательно сделала Америку сверхдержавой. Во время выступления перед сторонниками в штате Висконсин 31 октября 2016 года, будущий американский президент Дональд Трамп в очередной раз заявил о том, что США одержали победу в двух мировых войнах, разгромили фашизм и коммунизм и превратили Америку в единственную величайшую страну в истории мира. Можно, конечно, по поводу подобных высказываний Трампа, иронизировать, возмущаться, даже смеяться, но в данном случае стоит признать, что он, скорее всего, в приступе первобытного ажиотажа сделал потрясающе правдивое заявление. Трамп первым из американских президентов хотя тогда он был еще кандидатом в президенты, но тем не менее, в реалиях новейшей истории с ее гибридной войной подтвердил не особо афишируемый факт в США, что Америка действительно стала величайшей страной именно в результате двух мировых войн. В то время как другие государства-участники вышли из этих геополитических катастроф истощенными. Так... С 1940 по 1945 годы средние заработки американцев выросли на 70%. Безработица только за два года с 1940 -го по 1942 сократилась с 8,1 миллиона человек до нуля. Прибыли корпораций увеличились в 2,5 раза а потребительские расходы на продовольствие подскочили с 14 до 24 миллиарда долларов. Увеличилось потребление на душу населения молочных продуктов – мяса, птицы, овощей, бобовых и зерновых. Профессор Канзасского университета Ти Уилсон отмечал – что распространение переедания было одним из признаков заметного повышения жизненного уровня в США. Профессор Ельского университета Б. Рассет так высказался о Второй мировой. «Это была хорошая война, одна из тех немногих, где полученные результаты явно превышают потери». А осажденный немцами и их союзниками советский Ленинград в это время умирал от голода. До сих пор историки не могут точно подсчитать, сколько погибло ленинградцев. То ли 960 тысяч, то ли 1 миллион 100 тысяч. Но в любом варианте цифра ужасает. И не хватает слов для выражения чувств, когда задаешься вопросом, Почему до сих пор государство российское не объявило геноцидом целенаправленное умерщвление гитлеровским режимом не только жителей Ленинграда, но и планомерное уничтожение попавших под немецкую оккупацию советских людей одновременно, как по расовому, так и по политическому признаку? Но даже в тяжелейший для СССР период союзные США не открывали второй фронт понимая, какое количество их солдат неминуемо погибнет в схватке с Германией. Американцы помогли СССР вооружением, военной техникой, станками, транспортом, стратегическим сырьем. Но на войне самое ценное – это люди и их жизни. Пока шли поставки по Ленд-Лизу, гибли и страдали миллионы советских граждан и солдат. Поэтому вклад США в победу не сопоставим с тем подвигом, который совершил Советский Союз, говорит старший научный сотрудник Института российской истории РАН, полковник запаса Мирослав Морозов. Подчеркнем при этом, что тема американских поставок в СССР, техники, оружия и в меньшей мере продовольствия во время Великой Отечественной войны остается одной из самых острых во всей послевоенной истории идеологического противостояния Советского Союза, а потом и России с Западом. Но прежде всего США... Целью американцев была, конечно, не помощь, тем более безвозмездная, как пытаются представить ленд-лиз в США, а защита собственных интересов. Я не говорю, что против ленд-лиза для Украины. Я говорю о том, что Украину сейчас поставили в такую ситуацию, когда у нее просто нет другого выбора, кроме того, как согласиться и на ленд-лиз, и на план маршала, и на все остальное что потом десятилетиями будет выкачивать деньги как с украинской экономики, так и с российской, потому что потом и России понадобится подобная помощь, и с экономик других стран, которые присоединятся в итоге к этому конфликту так или иначе. И вот когда это все разрешится, когда власть в России сменится, а это уже неизбежно, Путину уже уготовано где-то там место тепленькое, как в свое время приготовлен, приготовлено оно было Гитлеру, вот уже разработанный, уверен, сценарий, по которому Путин либо застрелится, либо его якобы убьют. А его прах уже потом найдут сожженным. Хотя это будет, конечно, не его прах. Но суть в том, что сценарий уже разработан. Задача заключается в том, чтобы привести в упадок как можно больше стран на Евразийском континенте. Для того, чтобы эти страны потом кредитовать. Конечно, будут и безвозмездные гранты, как без них. Это же все-таки снисходительный запад. Но будут и просто кредиты. Под очень хорошие проценты. Но кредиты, которые в итоге принесут Соединенным Штатам и тем, кто стоит за ними. Да и не только за ними, а и за российским правительством. Потому что, еще раз повторю, я убежден, что Путин в сговоре с глобалистами он является настоящим предателем России в первую очередь. Так вот. Все это поставить страны, как Европы, так и Россию, в такое положение, когда они будут просто вынуждены брать кредиты у, опять же, штатов, у МВФ, Международного валютного фонда, который является детищем штатов и глобалистов. Брать эти кредиты под хорошие проценты, чтобы восстанавливаться. Запустят опять план Маршала, о чем уже идут разговоры, но пока что только в формате Украины. О плане маршала снимем отдельное видео, но перед этим-то будет еще и ленд-лиз, который также вгонит в долги и э, вгонит в зависимость тотальную от Соединенных Штатов как Украину, так и других стран, которые, возможно, присоединятся к ленд-лизу в итоге. А такой пункт уже тоже, как ни странно, прописан. То есть уже идет расчет на то, что война так или иначе выйдет рано или поздно за пределы Украины. Историки почему-то обходят тот факт, что в оригинальном названии документа о ленд-лизе слово «помощь» не упоминается вообще. Звучит оно так. Закон по обеспечению защиты Соединенных Штатов. По сути, ленд-лиз был грандиозной сделкой, чего американцы никогда не скрывали. Об этом свидетельствует даже название «Ленд-лиз», «Ленд». Это давать в долг, лис, сдавать в аренду. Объясняя американцам необходимость принятия закона, президент США Рузвельт сравнивал ленд-лис со шлангом. Он приводил в пример притчу о двух соседях, когда у одного загорелся дом, второй дал ему в долг шланг, чтобы потушить пламя. Первый сосед справился с огнем и тем самым спас оба дома свой и соседа. Только вот Рузвельт не упомянул о том, что соседский дом был подожжен вторым соседом, который впоследствии и дал соответствующий шланг для тушения в долг соседу первому. Таким образом, американцы изобрели и запустили в действие тот самый шланг, который с тех пор выкачивает деньги и ресурсы из разных стран которые США же десятилетиями и поджигают. Сразу после войны, под названием «План Маршала для восстановления Европы», в дальнейшем через систему финансово-банковских учреждений вроде МВФ. В общем, принцип американского шланга продолжает и сегодня успешно реализовываться в первую очередь в Украине. Но изобретался он не для и отнюдь не ради Украины. Во Вторую мировую ленд-лиз был придуман для того, чтобы поддержать воюющую с Третьим рейхом Британию. У англичан вдруг кончились доллары, и им стало нечем платить за поставки. Тогда американцы согласились снабжать их военным снаряжением в долг, причем оплатить после войны следовало только то, что не было уничтожено в бою или списано. В октябре 1941 года, когда стало понятно, что СССР не падет под ударами нацистов, программа была распространена и на Советский Союз. Вообще-то, напомним, закон о ленд-лизе был принят в США в марте 1941 года. В обмен на товары по ленд-лизу, Америка имела право на получение долгов за свой шланг. Деньгами или собственностью, или в формате любой прямой или непрямой выгоды, которую президент сочтет удовлетворительной. Никакая другая форма вложения капитала не может обеспечить лучшие военные дивиденды. Так оценил ленд Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании в 1940-1945 годах. Тем не менее, продолжает быть очень популярная версия, что со стороны США лендлизовская помощь носила чуть ли не благотворительный характер. Но даже президент Рузвельт говорил, что помощь русским – это удачно потраченные деньги. А его преемник в Белом доме Гарри Трумен еще в июне 1941 года на страницах New York Times заявил. «Если мы увидим, что Германия побеждает, мы должны помогать России. А если вверх будет одерживать Россия... Мы должны помогать Германии, и пусть они таким образом убивают друг друга как можно дольше. Говоря о Западе и России, я говорю именно о правительствах этих стран и о тех, кто стоит за ними, не о народах, потому что правительство этих стран находится в сговоре для того, чтобы осуществить так называемую великую перезагрузку, заявленную уже давно. Клаусом Швабом. Потому что правительство этих стран находится в сговоре для того, чтобы осуществить и организовать на нашей планете в очередной раз новый мировой порядок. И это происходит прямо сейчас, в эти минуты. Вот такое видео, друзья. Благодарю всех за просмотр. Еще раз призываю вас подписываться на этот канал, если не подписаны. нажать колокол, делиться ссылками на это видео с друзьями. Поддерживать лайками. Берегите себя и надеюсь до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока.